Всем привет, друзья, соскучилась за эфирами, я немножко отдохнула и теперь накопилось много работы. Я обожаю работать, потому что вопросов, слава Богу, от вас поступает невероятное количество. Поэтому сейчас проведу эфир на тему «Почему после достижения цели у многих людей опускаются руки?». Вот такая тема сегодня. И наступает какое-то снижение активности, часто пишут мои ученики. Сейчас вот в группе работаем, в группе «Возврати себя заново». А дальше. Что будет сегодня еще? Как удержать привычку регулярно писать ХСР? ХСР — это хорошо сформулированный результат. Есть такое понятие. Сегодня я дам конкретные практики. Будьте, пожалуйста, со мной. Также сегодня будет «Причины болезни и как выздороветь в 7 раз быстрее». Я не шучу. Особенно в времена весеннего перехода, когда иммунитет ослабленный, у многих происходят простудные, вирусные заболевания. Как психофизиолог, психотерапевт. Покажу вам, как можно выздороветь в 7 раз быстрее. Я эту цифру не просто так вам озвучила. Что сегодня еще будет? Что такое стабильность на самом деле? Или зачем нужна кнопка в сливном бачке? Вот такие вот вопросы сегодня я приготовила. Отвечать буду на все вопросы, которые возникают. И написали мне мои ученики. И также вам рекомендую писать вопросы и не стесняться. Очень вкусный кофе мне сделали. Прям великолепный. Я прям сейчас наслаждаюсь. Специально об этом говорю, потому что... Первый вопрос, главный вопрос из сегодняшнего эфира. Почему после достижения целей, к чему мы так много стремимся, так прям сильно хотим, когда наступает эта реализация этой цели, у многих опускаются руки. У кого такое есть, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Кто будет слушать записи, тоже включайтесь. И...